Для высших учебных заведений Республики Татарстан началась «Горячая пора» – приемная кампания 2018 года. В Татарстане обучается 149 тысяч студентов, большая часть которых учатся в Казанском федеральном университете, а всего вузов в Республике 44. В этом году общее количество бюджетных мест возросло на 5%, а за последние три года популярность приобрели направление в сфере IT. Я скажу относительно Казанского федерального университета, что в принципе по всем направлениям бюджетные места – либо сохранены, либо немного увеличены. В общем, значит, все, что касается новых направлений, должен сказать, что они появились на всех уровнях, начиная от уровня бакалавриата, специалитета, так и основные магистрские программы, сегодня они переформатированы с учетом требований и вызовов сегодняшнего дня и дня завтрашнего. Соответствует современной модели университета значит отвечать вызовам общества, упускать профессионалов в профессиях будущего. У нас ä, произошли определенные э, изменения в программах подготовки специалистов. Но и все эти программы сегодня ориентированы на вызовы индустрии 4.0, о чем сегодня много везде на всех уровнях говорят. Но в принципе подготовка специалистов э, начата по этим направлениям с учетом того, что все-таки как специалист, он выйдет из стены университета как минимум только через 4 года. Поэтому, вот предвидя, какие специальности будут востребованы рынком труда, мы новые программы сегодня инициировали. Что касается поступления в вузы, в этом году, все осталось без изменений. Главным критерием получения бюджетного места является высокий бал ЕГЭ. Олег Ашин, Универньюз.